Один, один занавес, один, один свет, один, один, два раза, два раза, один день, один свет, один день, два раза, два раза, один день, один свет, For all the years we've been together, we've been